Привет! Сегодня я хочу поговорить о страхах. Почему о страхах? Потому что очень часто, когда ты начинаешь новое дело, у тебя возникает ощущение тревожности. И эта тревожность, она не дает тебе что-то делать. Даже не тревожность, а некое сомнение. У любого сомнения первопричина, на самом деле, это не неуверенность в себе. Это страх ошибиться, да? ошибиться в выборе, ошибиться в, в каком-то движении. И в студии Эксперт мы совместно с Олей Ашпиной, с интернет-маркетологом помогаем коучам и психологам начинать зарабатывать на консультирование. Я сама когда-то начинала как коуч, я сама начинала как психолог, и я понимаю, о чем я говорю. То есть страх возникает тогда, когда э, ты начинаешь что-то новое. То есть я работал топ-менеджером, потом стала переходить в частную практику, и для меня это был определенный стресс, потому что э, появилась неуверенность в своих доходах, а когда появляется неуверенность в доходах, то э, ты начинаешь очень крепко тревожиться. Так вот, как же работать с этим страхом? но первое нужно понять что страх вообще сам по себе это нормально я до сих пор боюсь я боюсь постоянно потому что у меня работает гормональная система адреналин вырабатывается все рецепторы действуют и соответственно инстинкт самосохранения он просто норма второе надо понимать, что на самом деле страх, который нас преследует, это неуверенность в чем-то. Важно понять, в чем я не уверен. Очень часто мы не уверены либо в себе, да, потому что мы не являемся до конца профессионалами или не чувствуем себя таковыми, либо мы не знаем каких-то инструментов. Важно понять, какие инструменты нам нужны для того, чтобы выстрелить, да, для того, чтобы действительно стать успешным в профессии. Третье. Важно понимать, что страх – это, э, на самом деле, как я уже сказала, состояние гормональной системы. И Ох, детвора какая хорошая бежит. И э, это то, с чем фактически можно работать на уровне э, физического состояния. То есть, во-первых, мы начинаем замедляться. Потому что м, страх появляется тогда, когда мы делаем очень быстро что-то. Либо ставим очень высокие цели перед собой, которые боимся не достичь. И таким образом подвести себя. Вот э, Первое. Я всегда делаю так, что я беру и большую глобальную цель, свое ожидание. Я его снижаю. Я его снижаю. Это не значит, что я снижаю планку или я не буду его достигать. Я просто э, делаю не столь значимым. И тогда, когда это дело не столь значимое, то страха что-то не достичь, он просто, он просто уходит. А второе, соответственно, Обалденно. когда мы работаем с этими моментами, важно понимать, что... Первое – мы снизили ожидания. Второе – мы начинаем действовать, потому что страх появляется еще и тогда, когда мы бездействуем, Мы есть ощущение, что мы застряли. Наше тело, наша физика говорит о том, что, слушай, ну давай что-то делать, потому что нам свойственно решать проблемы, а не застревать в них. И вот это очень часто тоже я вижу, когда приходят ко мне на консультацию. И начинает, ну вы знаете, вот я уже так давно об этом думаю, я думаю, опа, как только ты начал очень долго об этом думать, ты больше появляется у тебя неуверенности. Потому что даже если ты один раз ошибся, то ты сделал действие. Если ты сделал действие, это означает, что ты можешь следующим действием что-то поправить. Ты приобрел опыт. И я могу сказать, что на самом деле еще третий метод есть, которым я пользуюсь, когда договариваюсь со своим страхом. Вот он так и называется. Договориться со своим страхом. Мы не можем прыгнуть с парашюта, не боявшись. Я вот сейчас занимаюсь верховой ездой, и первый раз, когда я садилась на лошадь, мне было очень страшно. Мне казалось, что она меня скинет договориться со своим страхом, просто взять как Барон Мюнхгаузен и выдернуть себя на какое-то действие. Потому что, когда ты делаешь действие, ты, соответственно, освобождаешься от этого страха и, еще раз скажу, приобретаешь опыт. Итак, с вами была Ирина Улитина, студия «Эксперт». И Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши важные занятия. Обнимаем.